А, мне тут скучно. Зараза. Перо вырубает не хуже, то пора. О да, танцуй! Мои нервы какно вымоканы. Попало! Только зверь летят! Ха. Только зверь летят! Только дверь летят! Что, что, я делаю с теми, Что, меня... что внизу Только двери летят! смерти было так спокойно но отпуск всегда